Хороший, добро пожаловать на мой канал. И сегодня это видео будет посвящено моему уходу за лицом, за кожей лица. Итак, уход за лицом для любой девушки это, наверное, одно из основополагающих. И э, кожа на лице, это же, конечно, зеркало для девушки. И если девушка прекрасно выглядит, то она и чувствует себя прекрасно, и вес в ней прибавляется. Поэтому сегодня я расскажу о том, как я ухаживаю за лицом. Для вас я подготовила обзор некоторых продуктов, которые мне понравились, которые мне не понравились из разряда ухода за лицом. Наверное, сначала я расскажу о тех продуктах, которые мне понравились, которые я, безусловно, пользуюсь, и те, которые я буду покупать еще и еще. Итак, первое средство это скраб чистая линия, скраб этот очищающий с абрикосовыми косточками, глубоко ощущение для нормальной комбинированной кожи. Мне он нравится, потому что в его состав входят реальные абрикосовые косточки. И благодаря вот этим косточкам, частичкам этих косточек, он скрабирует кожу, он реально ее очищает и снимает верхний арговевший слой кожи поэтому безусловно я им буду пользоваться он мне нравится и ни на что его не променяем более щадящим средством для очищения кожи это средство от ланком гель эклаут наверное гель ланком он обладает достаточно густой текстурой это реально не как прозрачные гели но он такой конечно э, гелевой текстуры э, на самом деле он очищает кожу даст до... очень хорошо смотрите э, очищает кожу он достаточно хорошо э, стоит он приличных денег конечно стоимость его высока, но расход очень расход у него очень маленький его хватает, я не знаю, вот этого тюбика здесь сколько у нас, 125 миллиграмм. Его хватает, ну, на полгода точно. Потому что лицо. для нанесения его по всему лицу требуется небольшое количество продукта, которое очищает кожу до скрипа. Вот реально, когда вы наносите именно подушечками пальц, то вы даже на подушечек пальц чувствуете, что ваша кожа очищена до скрипа. И такая она вот... У вас сразу бархатистая, шершавая, можно сказать. Да, без... Тоник, тоник, тоник, тоник. У меня в последнее время обычный, типичный тоник. Тоник Line of Nature, основной уход, освежающий тоник, который глубоко очищает кожу, тонизирует, не содержит спирта для всех типов кожи. Запах у него ненавязчивый свежий из зеленого чая нравится мне никаких проблем с ним нету нравится мне аромат его вот по сравнению с тоником от невея смягчающий тоник но честно девчонки не поняла я его масло Медаля технологии hydra не поняла я этот тоник для сухой чувствительной кожи у меня в принципе сухая кожа но его я не поняла поэтому вряд ли я его буду еще покупать вместе с ним есть мицеллярная вода от Невея тоже. тоже ее не поняла не очищает ничего мицеллярная вода мне нравится розовая умывалка вот нежный мусс для умывания от Невея мне нравится но скорее всего Скорее мне нравится его текстура, что это пенка очень приятно нанес, умылся и забот нет. Вот мусс для умывания я, наверное, такой еще куплю. Ничего сверхъестественного, ничего особенного подумайте. Мицеллярная вода В своих кисточках здесь будет ставка, ссылка на видео по уход за кистями я пользовалась вот этой мицеллярной водой арлей не поняла смысл для лица но так как так, такой вот дозатор Видите? не поняла средства как средство по уходу за лицом мицеллярная вода мне нравится как я сказала уже лориалевская розовая это не очищает не снимает но ну, так марка фирма не знаю поэтому я ее использовала в своем видео про кисточки где я очищала мелкие кисточки от а, сильных загрязнений от а, кремовых текстур косметики и так далее но тушь она не снимает а... У каждой девчонки бывает высыпание на лице и с этим у меня справляется клиновый или клин, лосьон для глубокого ощущения для чувствительной кожи вот это для чувствительной кожи а есть вот это видите такой голубенький а есть более темного цвета темно-синий и именно он хорошо справляется со всякими мелкими высыпаниями вот здесь вот у меня тоже прыщик вскочил именно он мягкая формула эффективно удаляет загрязнение жир предотвращает появление прыщей однозначно куплю еще а, проблема в том что по моему он на основе спирта да он на основе спирта это позволяет подсушить определенные высыпания не скажу что он прям сушит кожу лица не скажу но Пощипывают высыпание, и для меня это хорошо. Значит, продукт работает. В связи с тем, что там имеется спирт, отставлять его надолго открытым нельзя. И видите, колпачок тут не очень хороший. Причем это уже не первый продукт этой марки, этой фирмы, этого лосьона. И у всех беда. Поэтому куплю. Касательно кремов, крем для лица, недавно у меня закончился крем, который я брала, это у нас поет Нуит, это ночной крем с экстрактом мультифруктов различных, пахнет, девчонки, обалденно пахнет, купила его из-за запаха, на самом деле как я о нем узнал это был пробник который я нанесла попробовала мне понравился легкая текстура наносится хорошо распределяется быстро увлажняется никаких жирного никакого жирного блеска после него нету Мне он очень понравился девчонки куплю еще на ночь вот здесь вот он ночной, но я им не только на ночь пользуюсь но поет рулит. Перед поетом у меня был крем Ланкомовский из серии Visionaire. К сожалению, у меня баночка не сохранилась, но этот крем, наверное, не сравнится в настоящий момент ни с одним кремом, которым я сейчас пользовалась за последние пять лет. Это единственный крем, которым, о котором я помню, который я люблю, уважаю, ценю. и вновь-вновь буду его покупать пока его еще не купила потому что я пробую тестирую другой крем сейчас тоже я вам об этом скажу покупала Визионеры я в наборе с вот такими вот маленькими миниатюрками для глаз сыворотка для лица и сыворотка Визионер для лица, Адванс для лица и крем для области под глазами и век. Что могу сказать? Слишком мало продукта, чтобы протестировать и вынести объективно свой вердикт приговор была возможность пользовалась бы тестировала потому что именно крем vision air именно крем он мне понравился я реально заметила от него улучшения заметила как меняется моя кожа как она становится более гладкой более здоровой и да кому да был набор у меня правда не помню что туда еще входило но это от Калестар набор. Набор это под глазами. А это молочко для снятия макияжа. А, нет. Снимает хорошо, но нет. Мне кажется, что после умывания он не до конца смывается именно водой, именно другими средствами. То есть ты наносишь, молочком снимаешь макияж с глаз, потом ты его смываешь и. Не мое, честно, не мое. Пахнет нормально. Молочко не мое. Под глазами в области глаз, ну, да, здесь какой-то дозатор. Без запаха, приятная, нежная текстура, но видимого эффекта ну, я не заметила. Пользуюсь, потому что пока замены. Ему я не нашла. Специально покупать замену я не собираюсь. Eventually. <league> Была я до The Body shop И приобрела там крем для лица. Вообще, я туда приезжала, чтобы приобрести вот такую вот баночку. Сам Суфле для тела Japanese Camelo 350 мг. Вот он вот пахнет обалденно. Девчонки, куплю еще обязательно. Именно специфический запах. После душа, после ванны идеально. Очень нравится. И вместе с этим я купила крем для лица. The Body Shop. Витамин Е. Гелевая структура. Такой вот нежный. Нежный, нежный гель. Не знаю, видно, вам будет, не видно. Нежный гель. Но, наверное, для меня он не подошел, потому что для нормальной комбинированной кожи э, Нежно наносится, быстро впитывается, ты его практически не ощущаешь э, Запах приятный, но что-то в нем не так, что-то в нем не то так в охоточку можно. Недавно приобрела по акции в литуаль Lancome Energy. Это активатор энергии для лица, увлажняющий. Утром и вечером это такая жидкая эмульсия, как водичка, но она, видите, вот она как водичка течет, такая жидкая жидкая. Аромат приятный, не навязчивый. И он реально как водичка вот впитывается достаточно быстро но остается такое э, после увлажнения пока довольно пока <laughs> я им пользуюсь два дня не могу объективно сказать про его действия но пока довольно и крайне остался у меня Это тюбик Ларанс. Это скраб пилинг. Крем пилинг гамаш. Что могу о нем сказать? Надежды я возлагал на него больше. Вот он такой вот. Немножко золотистый. Золотисто-серебряный, не знаю. Надежда возлагала я на него больше. Особенность его заключается в чем? В том, что после нанесения его на лицо и оставления буквально на минуту там минуту-две я больше чем минуту не оставлял честно его нужно с лица скатывать то есть вы берете вот таким вот движением вот так вот вот так вот скатываете вы его и он так очищается очень тяжело очень долго очень проблемно очень Сказать. Вот если вот этот скраб ты прочистил и смыл его, и ты реально понимаешь, что ты э, прочистил, то тут надо вот своими движениями механически счищать. Его мне не нравится. Тяжело смывается, вот он у меня весь полный, полный, нетронутый. Я его не поняла. Не поняла, к сожалению, особенность его нанесения, особенность его снятия э, для меня тяжела. Поэтому нет. Поэтому, девчонки, это все мои продукты, основные, которыми я на данный момент пользуюсь или не пользуюсь, которые у меня имеются дома, по уходу за лицом. Поэтому, девчонки, если вам есть что сказать, если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте про свои уходы за лицом, как вы ухаживаете, может быть, вам что-то тоже понравилось из моей Уход в косметике за лицом. Поэтому самое главное, девчонки, будьте красивыми, любимыми. И всем пока-пока.